Сейчас будем звонить э, по бесплатному номеру в этот самый МОСОБЛГАЗ для того, чтобы узнать, почему долго заявка находится в статусе. Здравствуйте, я виртуальный ассистент единого оператора газификации Российской Федерации. В целях повышения качества услуг все разговоры записываются. Обращаю ваше внимание, на нашем портале connectgas.ru можно получить исчерпывающую информацию по большинству вопросов о газификации. Какой вопрос вас интересует? А почему проверка комплектности документов очень долго идет? Необходимо подать следующие документы. Первое. Правоустанавливающие документы на земельный участок, с указанием кадастрового номера земельного участка и индивидуальный жилой дом. Второй ситуационный план. Третий паспорт. Четвертое – СНИЛС и ваши контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций вам будет доступна типовая форма заявки с описью необходимых документов. Остались ли еще вопросы о газификации? Да. Скажите, какой вас интересует вопрос? Почему долго заявка на статусе проверка комплектности документов? Статус поданной вами заявки можно отследить в личном кабинете на сайте connectgas.ru. Раздел мои заявки. По готовности документа приходит смс на указанный в заявке телефон. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Почему так долго готовится, проверяется эта комплектность документов? Необходимо подать следующие документы. Переведите Первое, на оператора. Устанавливающие документы на земельный участок с указанием кадастрового номера земельного участка и индивидуальный жилой дом. Второе ситуационный план. Третье паспорт. Четвертое СНИФ и ваши контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций вам будет доступна типовая форма заявки с описью необходимых документов. Если хотите узнать что-то еще, спрашивайте. Переведите на оператора, пожалуйста. Диалог продолжит мой коллега, оператор контакт центра. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Доброе утро, Светлана Скушева. Добрый день. Вот тринадцатого декабря подавал заявку на сайте. До сих пор находится в статусе проверка комплектности документов. Хотел узнать, вот когда этот статус уже какой-то сменится. Номер, заявки, а, номер э, регистрационный номер девяносто тире ноль один тире ноль ноль один пятьдесят шесть шестьдесят один. Я вижу, что ваша заявка сейчас на статусе проверки комплектности документов. А... А вы пробовали звонить вашу газораспределительную организацию? Статусы просто переводят они непосредственно, поэтому в принципе проблем я у вас не вижу, документы в вижу, вы приложили, поэтому uh -huh. по, по причине задержки можно такого них это уточнить. А какие нормативные сроки вот э, для этого статуса, когда он должен меняться на какой-то другой? По регламенту до трех рабочих дней, но в преддверии Нового года до семьи, может быть. Ну, то есть, получается, я 13 подал, больше. то есть уже давным-давно должны были уже поменять да, этот статус. Да. А, смотрите, а вот у меня еще есть там две заявки, я просто третью подал, потому что, ну, в предыдущих там, ну, по сравнению с предыдущими, увеличил объем заявляемой для газа подачи, там, ну, вот этот, который нужно. Вот можно по по через вас отменить предыдущие две заявки, либо это только мне нужно куда-то другое место звонить, как это сделать. Вы можете э, у нас на, на портале внизу есть в нижнем правом углу строк, строчка «Техподдержка», там в самый низ пролистаете, есть электронный адрес, на него напишите, и техподдержка у нас может аннулировать только заявку. Хорошо, все. Так, подождите, давайте я сразу найду, иначе я не найду сейчас. Так, вот да. ConnectGas, да, RU, вот этот сайт? Да, да, все верно, в самый так, низ. Так, сейчас я просто номер заявки сразу скопирую, который нужно отменить. Так, ага, господи. Так, И сейчас. номер запишите, который я вам дам Да, да, да, сейчас, сейчас, сейчас, одну секундочку. Сейчас внизу, вот тут только Телеграм, Инстаграм, Ютуб. А где. А, вот техническая а поддержка. поддержка. Да, все хорошо. Ага. Так, сейчас. Ага. А, все только по электронной почте, да, писать здесь? Ага. Да, самый низ, там топпорт самый полный. Все, бочек, я понял, кайна. вот поэтому. Ага. Хорошо. Спасибо. Какой-то телефон вы Мос мне хотите дать? Или Пушкинского да, то да. там района? Ага. Мос облгаза. Да, слушаю вас. 8 80. Ага. 10 75 75. 75, 75. Ага. Понятно. Хорошо. А... Скажите, пожалуйста, они просто, им потом эти документы, правоустанавливающие, нужно в каком-то бумажном виде принести при заключении договора, либо они сами их там запрашивают у выписки из ЕГРН, или что там? Что там происходит, я просто не пойму. А, ну, то, что вы приложили сканы, это, этого достаточно. А, достаточно. Ага, да, достаточно, да. Хорошо, просто да. Да, можно их бумажные видим принести. Вот просто да. не знаю, что там можно проверять вот 10 дней. Я просто думал, вдруг они там запрашивают в ЕГРН выписки там, э, не знаю. Нет, нет, это просто задержка уже. Угу. Просто у нас эти документы, это, я не знаю, там, ну, 10 давности как получили эти свидетельства, да? У -у -у. Вот так их приложили, а сейчас же уже какие-то выписки ЕГРН, ЕГРН, что-то там такое. А вы их не прикладывали? Ну, у меня свидетельство о собственности, я не знаю, там, 2014 -го года, вот на гербовой вот этой бумаге, там, какого-то там... Вот. Но... Посмотрите, в выписку Zig попросят, но ее надо будет также в сканированном виде сюда доложить. А, вот выписка. Я просто думаю, что еще там может быть. А какой у нее срок действия там или что там? Не, не знаю Не знаете, да? То есть у вас нет такой информации. Хорошо, нет. просто, а там просто, если будет а, а, какой-то там отказ, то там будет прям, ну, причина детальная, указана, да, там. Ну да, если вам отложат, то вы будете, получается, докладывать о вашем свидетельстве за ИГРН, там напишут, что вам требуется. Ну вот, какие номер я вам дала, вы можете в любом случае им позвонить, уточнить, почему долго в статусе в одном находится, и как раз-таки спросить, нужно вам ее докладывать или нет, или будет достаточно. Понятно. А вот, то есть, получается, я уже сейчас никогда, никак изменения в заявку не могу внести, то есть, какой-то там, не знаю, там увеличить объем газа, либо я там опечатался где-то с номером телефона, там, не 925. Как это, вносить изменения в заявку? Сейчас, к сожалению, не можете, да. А. У нас именно оператор должен переложить заявку в статус «Опозже». Только потом можно вносить какие-то изменения. Все, я понял, спасибо большое, до свидания. Да, всего доброго, до свидания. Вот так вот.